Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал в «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем которой уже наступило. В студии Сергей Медведев. Эта программа для тех, кто к нам только недавно присоединился, заменяет бывшую эрадийную программу «Футурошок». Говорит о, собственно, тех же вещах и трендах. Старый «Футурошок» остается в архиве, а мы теперь переходим в видеоформат. Если говорить о наступившем будущем, давайте оглянемся назад. «Быть или не быть?» — вопрос, которым задался Гамлет. Вслед за ним многие поколения людей, живших при капитализме, задавались вопросом «иметь или не иметь?» делились на тех, кто имеет или не имеет. И, наконец, в 1974 году Эрих Фром задал вопрос «иметь или быть?» «Или ты являешься собственником вещей, или вещи владеют тобой?» «Мы живем под диктатурой вещей», — сказал Эрих Фром. Но сейчас, кажется, появилась возможность избавиться от этой диктатуры. Зачем владеть? Когда вещи можно делить». И так появляется экономика шеринга, о котором в своем сюжете рассказывает наш корреспондент Антон Смирнов. Экономика шеринга, или, как ее называют, экономика совместного пользования, ломает традиционную модель потребления. Шерить можно практически все, от бытовой техники и жилья до автомобилей и даже зонтов. Действительно, зачем покупать предметы, тратить время и деньги на его обслуживание, когда можно просто взять в аренду? Особенно это актуально в условиях современного мегаполиса. В домах становится все меньше места, поэтому иметь доступ к благам выгоднее тогда, когда вам это нужно, не загромождая ценное пространство вещами. Разумное потребление и обмен продвигают множество сервисов. Шеринг позволяет избежать избыточного потребления и эффективно использовать уже имеющуюся собственность. Основная идея такой экономики высказана американским экономистом Теодором Левитом. Люди не хотят покупать четвертдюймовую дрель, им нужна четвертдюймовая дырка в стене. У нас в гостях сегодня Алексей Цветков-младший, писатель и публицист. Добрый день, Алексей. Здравствуйте. И экономический обозреватель Борис Грозовский. Добрый день. Добрый день, Борис. Ну вот, собственно, к вопросу сразу шеринга, я думаю, нужно ли столько вещей, такое количество автомобилей в городе, такое количество жилья, такое количество одежды у нас в шкафу, вот философски как посмотреть, Алексей, как вы считаете? Если философски смотреть на эти вещи, то, в общем-то, шеринг исчерпывается через два слова, через слово прокат и через слово рента, соответственно, прокат существовал всегда, в этом смысле в шеринге нет ничего нового. Новое ⁇ это только его масштабы, да, его степень распространенности, некая эпидемия, которая да, активно, что не случайно после 2008 года происходит. Потому что после 2008 года очень многие люди в мире утратили и потеряли стаб стабильный -го да, источник дохода. И возник сразу вопрос, а нельзя ли не просто владеть некоторыми вещами, а иметь с них мелкую, нерегулярную, но все же ренту. Таким образом, это в этом смысле это, это не очень ново. Да? Это просто каждый из нас может иногда немножко получать ренту. Да? Мы вообще знаем, что при капитализме есть три способа воплощать там, прибавочную стоимость: процент, прибыль и рента. Но с другой стороны, конечно, есть и новая сторона, и новизна ее в том, как это распространяется. Что ну, Во-первых, это некоторая такая внутри капитализма все-таки рационализация отношений, экологическая, как вы уже сказали. Да? То есть не, не очень понятно, почему автомобиль, который весит полтора тонны, везет одного человека, который весит 70 килограмм. Да? В этом есть какой-то абсурд. И как бы, в этом смысле экологическое, в смысле пользования, рационализация экономических отношений, конечно, в этом распространении шер шеринга, Присутствует. Но это по-прежнему в рамках системы. То есть отсюда не исчезают товар-денежные отношения. Да, это то есть, шеринг не вот это то, главное, наверное, о чем я потом хотел, на что хотел вырулить наш разговор: шеринг не отменяет капитализм. Ну, нет, конечно, он его некоторым образом рационализирует. Да? Делает его более рациональным, более экологичным и более а, гуманным, Борис, более, вот гуманным более солидарным, более сетевым. Мне кажется, Шеринг не, не отменяет ни, никакой абсолютно экономической системы. Я, я вот, например, сейчас вспомнил, как насколько распространено в Советском Союзе, в семьях, особенно многодетных, которые выращивали по, по трое, по четверо детей, был обмен вещами. Да, вот, обмен реб... вещами – это не Шеринг, там нет денег. Да, но это, это, некоторая, это некоторая бартерная система, в которой тут твой ребенок достиг 10 лет, ты отдаешь кому-нибудь, у кого семилетний, летний а этот кто-то отдает кому-то, Я хотел сказать, да, что в наших практиках Бескон... это, собственно, коммунальной жизни и экономики бедности, это сплошь и рядом в Советском Это Совете бесконечный было. круговорот, да, который позволял домохозяйствам меньше тратить на, на одежду. Да. Ну, Однако, в отличие от бартерных систем, здесь не было предположения, что отдав что-то другим людям, ты неизбежно получишь что-то эквивалентное. кто На самом деле, это большой вопрос. То есть, здесь как раз был коммунистический принцип. Это был такой шеринг без денег. Знаете, это экономика будто... дара. Да, вот как вспоминаю, был такой фильм отличный туманность Андромеды» по Беляеву. И там был такой момент замечательный. Он меня поразил в детстве, когда я смотрел его советское кино. Там включает человек, человек переезжает в другой город, и он говорит: найдите мне квартиру в этом городе, где я буду жить. И ему предоставляются какие-то такое большое видеоэкране квартиры Он выбирает и едет туда, а его квартира пустая, туда тоже кто-то въедет. Да? Это такой вот шеринг квартир в коммунистическом но обществе. Но здесь выключены, сейчас, деньги, здесь выключены деньги. Он за это не платит и ему за это не платят это другой, это такой, если из это понимать под шерингом, тогда возможно такой общенародный шеринг нефти, газа и норильского никеля, как uh -huh. бы, да? и большинство людей не отказалось бы, да, от такой идеи, только владельцы газа и нарильского никеля были бы против там этого, в этом смысле это было бы очень Но демократично. В современных э -э шеринговых сервисах тоже легко представить себе такую систему, да, да? Конечно. Я, я сдаю свою квартиру на три дня туристу из Парижа, он сдает мне на три дня свои какие-то около околопарижские апартаменты, а денежного обмена при этом не происходит, мы зарабатываем какие-нибудь очки в системе токены какие-нибудь условные. Да? Который позволяет дальше ездить по миру. И чем у тебя больше этих очков, тем, тем больше ты, может быть, еще на неделю в Таиланде Это социальный капитал. Снимишь. Это социальный капитал. Он не монетизируется напрямую. Его невозможно приватизировать и превратить деньги. Но он постепенно становится основным, ведь мне кажется, он становится более важным. Я вот в эти предсказания будущего всегда быть слишком большим оптимистом, комично выглядит. Он становится более важным. Да, роль социального капитала растет. Иерархия, роль падает, роль корпораций падает, да, горизонтальные сетевые отношения становятся более важными внутри бизнеса. Давайте с самого начала, чтобы нашим зрителям было понятно, попытаемся как-то каталогизировать формы шеринга и формы, формы, вот этого вот экономики участия, значит, чтобы это было каждому понятно. Смотрите, значит, первое, наверное, самое очевидное, это автошеринг. Э авто Когда, стране. да, шеринговые системы. У нас, кстати, позже будет сюжет вот этой вот шеринговой системы Белка-Кар. О ней расскажем. Дальше велосипеды, да? Вот это вот, кстати, сейчас я недавно из Вены приехал, и там вот эта китайская система офу, вот этих велосипедов, желтые велосипеды, они повсюду. Их можно взять в любом месте, оставить в любом месте. И, кстати, вот очень интересно читал я недавно, была проблема с ними в Алмате. Китайцы зашли в Алма-Ату с, с этим сервисом, а их там люди начали таскать к себе. Они их на балконы затаскивают, подъезд. Yeah, видите, дома, для них владеть чтобы... важнее, чем пользоваться. Да, да? Утра, То есть, правда, это возврат к владению. Да, да, что у тебя возврат будет. от общего пользования, солидарного, к владению. Вот мы готовы к этому, так сказать, вот, может быть, в постсоветских условиях, Борис. Ну, в в какой-то степени, это, это же видно по всем ценностным исследованиям, мы как бы одной ногой так сказать, в Европе, да, одной ногой в каком-то пост, постсоветском прошлом, где люди друг другу категорически не доверяют, да, если нет доверия, то, то, то невозможно делиться. В той мере, в какой мы а, идентичны европейцам по ценностным установкам, в той, в той мере это взлетает вверх. Хорошо, давайте еще по посмотрим, какие, значит, машины, велосипеды, что еще? Квартиры. Дорогие инструменты. Ну, да. Airbnb. Airbnb, это yeah. тоже, yeah. да, классическая yeah. такая yeah. yeah. шишеринговая... Они не владеют отелями, но они yeah. владеют информацией. Они монетизируют информацию о том, где вы можете... И то же самое, да, я слышал, есть сейчас такие, появляются сервисы, когда э, предоставляются людям квартиры, э, вообще ты не, не, не отказываешься от владения собственной квартирой, и ты постоянно, так сказать, покупаешь жилье как услугу, а не жилье как собственность, mm -hmm. переезжая постоянно из города в город, э, скажем, очень многие такие молодые мобильные люди э, так поступают. Но это было вот. всегда там всегда масса людей в Европе не имели своей недвижимости и жили просто в каком-то съемном жилье это том, есть парень. некий сервис есть некий сервис который тебе гарантированно да. предоставляет жилье где, где бы ты не жил ты просто платишь некую годовую годовой взнос и тебе в каком городе ты не оказался тебе жилье с полным комплектом услуг mm -hmm. предоставляется с другой стороны что если вы обладаете вещами которые становятся предметами шеринга, да этим автомобилем этой квартирой это переводит вас в такую прикарную зону нестабильной занятости да то есть в этом, в этой зоне не может быть социальной гарантий, не может быть профсоюзов может быть никаких там вот этих вот вещей которых социальное государство держалось здесь все решает только рынок как раз в этом смысле в каком-то смысле это полное торжество рынка да вы ничем не рынок нужен потому что рынок сейчас это информационная система связанная с сетями и вот эта невидимая рука рынка она соединяется с соцсетью она говорит где-то там на другом конце города есть человек которому нужен твой какой нибудь уникальный супер основной парадокс капитализма позднего в том что мы все уже включены в сети но эти сети еще принадлежат корпорациям каком момента а вот интересно вопрос. А сети принадлежат корпорациям? Ну, или принадлежат, А может они больше принадлежат нам? Вот, скажем, Тогда мы такое, должны быть такое, совладельцами. А принадлежать — это получать прибыль с владения. Ну, а мы получаем э, нематериальную прибыль? Вот скажем, Фейсбук он принадлежит Цукербергу или он принадлежит всем нам? Сколько там, миллиарду человек? Нет, он принадлежит Цукербергу. Это совершенно однозначно. Это капитализм. да? Но все мы можем им пользоваться, потому что э, в, на, в этом капитализме, в позднем, да, в нем есть намек на то, что Цукербергу не будет ничего принадлежать. да, И вот как-то существует да, огромное количество информации, оно бесплатно нам доступно, но оно хранится и хранители должны иметь какой то профит, да, какую-то прибыль с этого, они имеют его за счет рекламы. Если мы предположим, что этот принцип информационной экономики, экономики битов, а не атомов, да, выйдет за пределы информационной экономики в экономику атомов, да, то тогда, тогда не будет рекламы, не будет этой нужности, да, но это будет уже та или иная форма общенародной собственности, та или иная форма коллективного владения. Это Возможно, легко возможно в информационной экономике, но это гораздо сложнее сделать, учитывая классовую разницу да, и классовую структуру общества за пределами информационной экономики. В этом смысле информационная экономика — это прообраз посткапиталистических отношений. Я не очень понимаю, как вы хотите совсем избавиться от рекламы. Нужно же... Э -э хотя бы довести ну, реклама, до свидания ну, круглый да, день до свидания реклама это поддерживать да, этот сервис да, собственно, конечно пока существует вообще в чем в чем такой комизм капитализма в том что внутри корпорации очень сильное планирование они все планируют очень четко да а между ними никакого планирования это полный хаос да в их отношениях в этом основной парадокс как бы. и вот этот полный хаос он в рекламе воплощается да? вы можете иметь массу непроверенной информации там, и так далее, она не сводится к информированию рекламы ни в коем случае. Она сводится к созданию неких желательных архетипов и просто к обману. Вообще основные два ресурса капитализма — это, во-первых, уровство и, во-вторых, ложь. <смех> Воровство это базовая вещь, на которой все держится а ложь, это и оправдательная вещь, вторичная надстроечная. И она хорошо. становится все более проблематичной. А в хорошо. информационной экономике это остается? В информационной экономике возникают что, что огромные нас, возможности, ворует, и огромные ромут. возможности для преодоления этих вещей, для горизонтальных связей, для сетевой самоорганизации и для повышения уровня критичности. В информационной экономике вы можете быть связаны с другими людьми, в том числе экономическими отношениями настолько, насколько вы хотите, и вы можете быть, по сути, образованны настолько, насколько вы хотите, да? Вы перестаете зависеть от иерархии корпораций, от даже от капитала в каком-то смысле. Я вот не совсем разделяю тезис про воровство и ложь. Но это, мне кажется, не не, не, нравится, не совсем. предмет сегодняшнего разговора. Но а вот к информационной экономике тут же еще очень важный. Толчок к всему этому дает блокчейн, потому что когда у вас, э, когда у вас условно говоря, актив находится э, на далеком расстоянии от вас, да, э, квартира в Париже, сейчас, чтобы ее сдать, нужно э, делиться доходами с каким-то агентом, который будет там работать, изучать рынок. Да, э, на, это либертарианская на, ситуация, на прямого взаимодействия экономически. Очень событий. много потеряете. При помощи блокчейна просто пишется контракт, когда, условно говоря, у... Э, арендатора, оказывается ключ от квартиры, ровно в тот момент, когда вы получили деньги, то есть блокчейн-технологии как раз позволяет шеринг сделать глобальным. А Может... Airbnb, это не про образ блокчейна? Конечно. Это же тоже фактически блокчейн-технология, и плюс здесь то, что эта транзакция открыта, и все могут видеть и рейтинг продавца, и рейтинг покупателя. И возникновение определенных проблем, оно не между вами останется, и не где-то в сейфах да, этого агентства, а оно будет известно Конечно. всем. Конечно. Ну, то есть, да, в этом, в этом отношении это, конечно, преодолеваются, да, все вот эти вот негативные экстерналии, капиталистические Многие, многие за счет... из них. Здесь вот это, это же довольно просто. Первая промышленная революция дает нам классический капитализм британский, вторая промышленная революция позволяет вот все эти более или менее советские эксперименты в 20 веке делать, да, и третья промышленная революция, связанная с информационной экономикой, она может похоронить капитализм запросто теоретически, если будут приняты какие-то там политические социальные. А вы как еще сражаетесь? Сейчас, вроде говоря, это четвертый, то, что. Ну не, не класс... знаю, что да, говорит, так... то, что в Давусе обсуждалось, ну, сейчас у нас какая-то. Ну, не знаю, мне, мне кажется, мы стоим на пороге третьей э, промышленной революции информационной экономики, там рост искусственного интеллекта, автоматизации труда тотальной. Потому что это, как я как третье, вот, пол... типа третьей волны Тофлеровская, третья была эм, скорее в 60-е и 70-е годы, да, вот она такая маклюиновская. Так уже а в 60-е и 70-е вот 70 годы можно было автоматизировать четвертая. большинство производств. Это не было сделано просто по социальным и политическим причинам. Мы топчемся вокруг этого полвека. Да? Но сейчас, мне кажется, вот в чем разница, что подключился человек? Что к вот этой промышленной революции подключилась сила соцсетей, и, это мы, более и мы, да, мы экономически контролировать вот эти вот сети. Вот в этом суть это четвертая промышленная революция. Плюс, конечно, все это 3D-принтинг и так далее и тому подобное распределенные системы. В технологии. последние десятилетия революции стало настолько много, что мы просто не успеваем их сосчитать. Потому что мы входим в эпоху революционной. Вот ответьте на простой вопрос: когда в истории человечества было самое массовое революционное выступление в максимуме стран масс? максимум людей, да? мы начинаем как-то думать, может быть, 1848 год, когда вся Европа восстала, может быть, 1968, да. когда забастовки стоят, а это 2011 год, это арабская весна. Никогда такое количество людей в таком количестве стран не выходили с революционными требованиями, с революционными какими-то методами ну и жестами да, же на окупа... улице. Ну стрит стрит это было очень мягко и очень локально по сравнению с арабской весной, да? с, этим, с этой прокатившейся волной. Мы просто в силу некоторого европоцентризма там некоторых вещей э, не замечаем. Да? То есть в этом смысле мы вступаем, конечно, в эпоху глобальных революционных изменений. Она начинается сейчас, вот, в этом ну, да, Здесь мы, напомню, в, в этой нынешней программе обсуждаем революционные изменения в отношениях капитализма, отношение человека к товару, отношения человека к вещи, и может быть даже в отношениях производства. Что происходит с мировым капитализмом, что происходит с нашей экономикой, когда мы вместо того, чтобы владеть вещами, начинаем ими делиться, когда мы вместо того, чтобы покупать товар, начинаем покупать услугу, покупаем не машину, а поездку на ней, покупаем не квартиру, а жилье в ней. Продолжим наш разговор буквально через минуту. И снова добрый вечер. Программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Наши гости сегодняшний Борис Грозовский, экономический обозреватель, и писатель и публицист Алексей Цветков-младший. Будущее наступило сейчас в формате жизни на прокат, в формате шеринга. О своем опыте внедрения кар-шеринга рассказывает Екатерина Макарова, совладелец кар-шеринговой компании «Белка Кар». Мне очень интересна была с детства тема транспорта, но я в нее почему-то никогда не попадала. И когда возможность появилась в нее войти, так скажем, я с удовольствием ей бы воспользовалась. У нас нет вообще людей из автомобильного бизнеса, что кажется, с одной стороны, странно, но с другой стороны, в каршеринге это закономерно, потому что каршеринговый бизнес — это больше IT-бизнес, машины — это... Дополнение к основному, так скажем, самое главное – это IT, приложения и процессы. Они достаточно технологичны. Если вы ничего не понимаете в IT, вы не построите кошельковый бизнес. Это некий продукт, да, как commodities, которые прикреплены к платформе. Есть вы, Антон, есть много машин, расставленных по городу, есть приложение, которое связывает вас и эти машины. Вы бронируете автомобиль через приложение, но вам строит путь до ближайшей, управляете автомобилем через приложение, закрываете через приложение, платите только за минуты. За парковки, за мойки, за все остальное не платите. То есть, по сути, это облачный сервис а, аренды машин. Как и все компании арендные, они не могут отследить там, пьяного человека каждого за рулем. То есть, если их ловят, у нас есть дополнительный штраф. Дисквалификация из сервиса плюс штраф 100 тысяч рублей. Это вам будет стоить. Мы следим за такими моментами. Рынок вырос на 400% в год. Мы за год выставили 1350 машин. Нашей компании год исполнился 25 октября. Вот. Поэтому он сейчас это самый быстро развивающийся в принципе, бизнес, если мы возьмем транспорт. Да? Вот. И к нему приковано очень много внимания. Сейчас 12 игроков да. будет там. 3-4 максимум. Потому что каршеринг может окупаться только на огромном парке машин. Вот. И плюс на маркетинг нужно много инвестиций, тратить на IT-разработку. Не каждый себе это может позволить в долгосрочной перспективе. Поймите, что каршеринг ⁇ это он себя очень хорошо чувствует, когда в кризис. Когда люди продают машины, они не имеют возможности там гасить кредиты, платить страховки. Вот. Поэтому мы не боимся, даже когда будет отскок, да, после 18 -го госфинансирования будет сокращено госрасходы. Мы, в принципе, этого не боимся, потому что мы понимаем, что это окажет положительное давление на спрос. Но Через 10 это достаточно далекая перспектива. Ну, там да. Там будут электромобили, беспилотники. Я просто не знаю, как быстро инфраструктура и как быстро выпустить там, так, такого рода автомобили. Пока инфраструктура электромобилей недостаточно готова, чтобы там, полноценный каршеринг на ней работал. Это была Екатерина Макарова, совладелец каршеринговой компании «Белка Кар». Вы знаете, а мне вот такое действительно пришло в голову, а может ли так быть, что автомобили тоже будут бесплатные, будет шеринг бесплатных автомобилей, собственно, будет предоставляться некая такая общественная услуга для того, чтобы человек, который был мобилизован, он производил, был бы, так сказать, более производительным членом общества, членом коллектива. И сейчас же, скажем, предоставляются бесплатные мобильные телефоны если ты подписан uh -huh. на сервис, на услуги. Это в России пока не очень. Вот тоже опять-таки сейчас буквально прошелся по магазинам. Все стоят топовые в Австрии. Я был, стоят все топовые модели. Там последний iPhone, последний Samsung. Бесплатно, пожалуйста, бери, просто выбирай раз в год. Меняй модели, все, uh -huh. лишь бы оставайся с компанией. Uh -huh. Вы предвидите такое будущее? В каком-то смысле это все-таки собственность компании, этот телефон, и ты приносишь ей прибыль, поэтому ты его имеешь. да. То есть как бы в этом смысле не исчезает никаких базовых капиталистических сюжетов. Но с другой стороны, конечно, эти вещи, то есть мы живем в эпоху, когда бесплатное расширяется, да, просто потому что удешевляется огромное количество производств, потому что какие-то вторичные стимулы возникают, что мы здесь заработаем на рекламе, а не как вот этот вот. Идите, идите за бесплатно. Конечно, правда, это вот все там. Вот я помню, накануне кризиса 2008 года в глянцевых журналах у нас в Афише, везде, это стало моднейшей темой. Скоро все будет почти бесплатное. Будет какая-то дополнительная реклама, дополнительные опции, на них все будут зарабатывать. А все будет. В 2008 году это просто все перечеркнулось, да, потому что изменилась экономическая конъюнктура. Сейчас к в некотором смысле возвращается. Возвращается. Мы же ждем ведь контент все больше бесплатен в интернете. Конечно. Знание все более бесплатно. Знание бесплатно, оно, ну, оно бесплатно по своей природе, потому что отдавая его, ты его не теряешь. Вообще в каком-то смысле таким образом универсальным средством а -а -а. производства является язык. Мы ну, все да. можем пользоваться языком, мы все можем делиться языком, мы не теряем ничего. Это общественно классическое общественное благо, которое да. не отвечает условиям неисключаемости. Да, Теорема конечно. Пифагора. И От поэтому... того, что мы все знаем теорему Пифагора, ее меньше не станет. Да, поэтому приватизация знаний выглядит странно. Да? Она вот обнажает абсурд э, вообще частной собственности в принципе. А, -а, -а, а с другой э стороны, хорошо, а как же человеку стимулировать производить новое знание? Вот сейчас мы говорим хорошо, мы Но сейчас бесплатно накачаем музыку. В лучших накачаем... школах нет оценок. В лучших школах люди мотивированы тем, что им нравится это занятие. Они не хотят, чтобы их оценивали. оценка унижает в лучших школах детей, которые учатся. И это лучшие образовательные результаты в итоге они показывают. То есть, опять-таки, это экономика удовлетворения. Конечно, ты получаешь удовольствие от того, что ты сделал, а не от того, что тебя поощрили извне. И чем больше этого будет расширяться, это поле, чем больше принципы информационной экономики будут выходить за нее пределы, тем, конечно, капитализм под все большим и большим вопросом будет. В этом смысле очень интересно в Америке только что провели опрос милленалов, так называемых. Uh -huh. да, то есть людей, которым там от 20 до 40 лет. То есть основная такая экономически активная группа общества. Простой вопрос, 2017 год. При какой социальной системе вы хотите жить? 44% миллионалов говорят, мы хотим жить при социализме. 42% говорят при капитализме. И 7%, 7 при полном коммунизме. То есть, когда вообще 100% налог, там и деньги отменены. Да, это современное американское общество. Это же берется откуда-то. Не потому, что они прочитали Маркса, классно. Да? А потому, что это какой-то новый социально-экономический опыт. Но осталось узнать у них, что они поднимают под капитализмом. Ну, и наверное, они что-то имеют в виду. Под, а, под социализмом. Наверное, Борис, это а, а ты, как считаешь, Я... да, вот, сфера бесплатного будет расширяться? Ну, видимо, да. И а, тут очень интересно, как, как государство на самом деле может на это влиять. да, То есть а, с тем же самым каршеринговым сервисом, о котором говорила вот, а, компания «Белка». Да? да. А Как только ты увеличиваешь... Платежи за парковку, да, если ты делаешь yeah. парковку запретительно дорогой, это сразу же, сразу же влияет на резкий резкий рост, рост спроса на шеринговые автомобили, это понятно. А, пока у нас дорогие предметы, дорогие товары находятся в дефиците, естественно, это стимулирует людей делиться друг с другом, и экономить на покупке. Интересно, что э, может быть и как бы про противоположное, да, то есть производство удешевляется, товаров становится много, они общедоступны, и совершенно нет смысла ими, ими владеть, если, э, если, если я куда-то прихожу и знаю, что там будет стоять бутылка воды, мне нет необходимости эту бутылку воды обязательно нести с собой. Но с другой стороны, вопрос, я, вопрос, я, я, я, я, я думаю, а, а, секунду, Алексей, а потом я с другой стороны думаю, то есть логически рассуждая, да, да, действительно, рационально, если бы мы все были таких хомо, там рационалист да, рациональными людьми, то, конечно, так сказать, есть одна дорогая вещь, дорого ей владеть, ее содержать, у меня есть Бентли, да, почему бы, так сказать, своим друзьям не давать этот Бентли на каких-то, так сказать, других днях покататься, но с другой стороны, послушайте, ведь мы же сами понимаем, что вещи являются носителями идентичности, мы вступили в эпоху Статус. идентичности, статуса, люди хотят выделяться, то есть вещи являются для нас платформами идентичности, у меня часы Потек Филипп, у меня машина Бентли, у меня да, даже джинсы какие-нибудь там более дорогие, не знаю, какие бывают в фирме. Вот. И вот как с этим быть? Мне кажется, для моральных уродов. Ну, слушайте, надо сказать, для... что моральных уродов э, так сказать, сейчас подавляют. Это Большинство в мире. Это все, весь потребительский капитализм стоит на моральных уродах. Это исправимо. Потому что, на мой взгляд, человек гораздо больший кайф получает от деятельности, от осмысленной деятельности, от результата, от включенности, от экспириенса, от опыта. Да? Ну, мне трудно себе представить, как можно кайфовать от часов. Да? Вот, ну, ну, это сложно. То есть, и Мне кажется, это люди, ну, как бы такие вполне сформировавшиеся как личности, как бы, да? нуждающиеся в каких-то дополнительных. Атрибутах сакрализатора, которые Я могу новый согласитесь, что мы с вами, так сказать, сейчас фактически, так сказать, перечеркиваем большинство. Мы не перечеркиваем, а ставим целеполагание: да, что если у этой системы будет целеполагание увеличения мощности вот такого типа человека. Мы, кстати, да, наверное, может... моральными уродами называть, скажем, люди, еще не осознавшие своих подлинных интеллектов. Люди, которые остались на капиталистической стадии фатишизма такого товарного, да, как бы. Но это да, это тоже, в общем-то, неистребимо. Но с другой стороны, вот вы говорите, о, о милениалах, о новом поколении. Борис, вот мне кажется, что как-то оно действительно особенно в Москве заметно. Ведь Москва невероятно крупные российские города, в них невероятно стартовал вот этот вот каршеринговый бум. Нигде в мире, по-моему, каршеринг так быстро не растет, как uh -huh. растет в Москве. Это так сказать, надо перепроверить, но мне кажется, когда мы говорили о каршеринге, звучали такие цифры. Uh -huh. вот. И вот появляются люди нового совершенно мышления, да, которым может быть интереснее не воспользоваться вещью, а так сказать, отдать что-то. В сеть отдать что-то как общественное благо. Это очень сильно. Я это все время вижу по, по людям, которым сейчас, условно говоря, 14-22, может быть, года. Да? Действительно, что-то меняется, что-то меняется в психологических установках. Мне кажется, для многих м, людей из этого поколения важнее не а, добиться чего-то, вот в таком общепринятом смысле, карьеры, деньги, а, покупки, вот это иметь или быть фромовской, да? А для них важнее м, для кого-то кайф, для кого-то а, сообщество, mm -hmm. опыт и так далее, да. Ну да, и здесь появляется, опять-таки, здесь речь идет, видимо, о какой-то той гуманизации капитализма, гуманизации всего способа существования нашего, когда люди получают удовлетворение от акта дара а так-то дарей. Они всегда его получали, просто при капитализме это было подавлено, ведь кроме шеринга есть там дару дар, есть масса каких-то сетей. Э, как... Ну Википедия в конце концов. Да, Википедия вообще, люди, вообще она сочетает люди два пишут Это и шеринг, и пиринг. С одной стороны, вы можете этим бесплатно пользоваться, это такой бесплатный шеринг вообще без денег. А с другой стороны, это как бы пиринговая сеть, пиринговая сеть производства, где все являются добровольными работниками, они никакого вознаграждения не получают, они могут пользоваться результатом, и все остальные тоже могут пользоваться результатом. Это немножко другая модель, когда мы говорим о шеринге, мы говорим о неком о некой солидарности, о сети, о горизонтальности потребления. Да? Но когда мы переходим к разговору о пиринговых сетях производства, их возможностях, да, мы говорим уже о солидарности и о горизонтальном производстве. Это другой момент вообще. Это вот все-таки владения, мы являемся совладельцами Википедии? Нет. Почему? А мы же можем. Мы можем ее. Ну, по крайней мере, мы все являемся потенциально администраторами. но ну, не все есть особо означенные люди, но любой может зайти и внести, внести правки, Конечно. прибавлять новое ну, в знание. В этом смысле это экономика участия, это экономическая демократия это такая почти социализм. Я вот не уверен, так сказать, в смерти капитализма. Да? Для того, чтобы подарить. Нужно... Но в любой системе есть, ну, ну, ну, ну, есть начало и конец, Марина. У любой системы есть начало и конец. А для, для того, чтобы сделать дар, нужно, чтобы прежде эта вещь тебе принадлежала. Да? Ты не можешь подарить то, чего у тебя нет, то, что тебе не, не, не принадлежит. Ты не можешь распоряжаться чужим. А, то есть, если понимать капитализм в первую очередь как право собственности... Конкуренцию ждущих собственников. Право собственности и конкуренцию, да, то... Вот этого шеринг не, не отменяет. Ты, ты, Он ты, ничего не отменяет. Он просто, просто более рациональными делает отношения. И намекает на что-то, да? Вот Какой-то призрак другой экономики. Ну, это говорится на то, что шеринг рационализирует и гуманизирует капитализм, так сказать, да? На, на, да, товары, да, товары, товары Делает его более экологичным. Mm -hmm. более экологичным, кстати, это уже интересно, да? Потому ну, что машин, цикл произвел, произвол, произвел, купил, потребил, выкинул. А здесь произвел, купил, потребил, еще раз потребил, да, еще стороны. раз потребил, Но с другой стороны деньги, которые получаются людьми от шеринга, мир распыляется по миллионам карманов, они не могут быть вложены в производство, которое будет развивать производство или в технологическом уровне, или в смысле там его просто подъема его объема mm -hmm. производства. Да? То есть в этом смысле эти деньги не аккумулируются, не концентрируются в одной точке и не развивают технологию дальше. А вот я думаю, а вот увеличение, Борис, вот даже чисто с точки зрения макроэкономики, увеличение оборачиваемости вещи, оно ведет к повышению ВВП, к повышению так сказать, общего, валового, общего блага общества? Потому что и... если бы то же самое было с деньгами, да, мы обернули одни и те же деньги там, 20 раз вместо одного раза, ясно, mm. что так сказать, ВВП вещи. А если мы одну и ту же вещь обернули, машина не стоит у меня в гараже 6 дней в неделю, а катается по улицам 7, mm -hmm. 7 дней в неделю, Оп. это ведет к общему так сказать, совокупному производству блага? Общее благо, естественно, вырусы. Да. ВВП как бы условный показатель и, mm -hmm. и статистики еще очень не скоро научится считать такого типа вещи. Да, mm -hmm. это, Если это вообще э поддается монетизации и оцифровке рыночной, не да. факт. Но общее благо, безусловно, растет. Мне кажется, тут самый, самый так сказать, момент, на котором это видно, это шеринговые сервисы, где люди, люди делятся не предметами, а услугами. Mm -hmm. Я могу починять вещи, кто-то может подготовить ребенка к госэкзамену, кто-то третий может... Не знаю. Ну да. А теперь это... давайте представим себе общество, где все бесплатно предоставляют друг другу услуги. Да, это не капиталистическое общество. Да, но все-таки изначально я согласен, но изначально для того, чтобы стать поставщиком этой услуги, нужно выучиться на эту услугу. Нужно получить какие-то блага. И является ли образование товаром, да, в некоторых капиталистических странах должна в ну, вообще, да, если, вот, если взять, скажем, такую, скажем, идеальную экономику общей квартиры, да, мы снова возвращаемся, да, к коммуналке и коммунизм некая. Вот. Когда все друг другу торговали, так сказать, Паблик, вот такой нерыночной услуги. Да, так конечно. сказать: я посидел с детьми твоими, ты мне там помогла, продукты принесла. Этот mm -hmm. посидел там репетитором, а он посидел с, с уроками музыки. То есть, в результате это появляется такая натуральная экономика обмена, в которой люди делятся своим свободным временем и своими компетенциями. Ну, при определенном уровне социальной ответственности мы можем предположить, что такая экономика экономическая модель становится доминирующей. И опять же при высоком уровне социального капитала. При высоком да? уровне образования и социального капитала, конечно. Таким образом, образование должно быть качественным и бесплатным, опять же, в этом обществе. И третье, наверное, образование социального капитала и информатизации. Да. Когда ну, интернет здесь... доносит ну, нам конечно. информацию о том, что где-то есть человек, конечно. который может выполнить конечно. вашу работу. должен быть включен в сеть. Он да? Там... должен быть включен в сеть. Вот это вот. Я это очень часто вижу, например, вот э, м, спортом занимаюсь, да, к сожалению, современный спорт все больше там велоспорт и так далее, там связан с э, необходимостью обладать какими достаточно дорогими спортивными гаджетами, типа велосипедов или специальных колес, есть такие дисковые. И вот э, я включен в некие сети, и э, там очень люди постоянно делятся, вот скажем, там у людей есть такая вещь, как разделочный велосипед, велосипед для гонок с раздельным стартом. Реально спортсмен его используют, наверное, три часа четыре раза в году. 362 дня в году этот велосипед простаивает. А между тем, старты по всему году распределены, есть десятки, сотни людей в Москве, которые бы его воспользовали. Ну, таким воспользовались. образом, вы увеличиваете возможности общества. Да, да. Вы не да. увеличиваете ничей капитал. Да, вы да мы, мы делимся этими велосипедами, колесами, так сказать, даже, может, гидрокостюм. Такой. Это все дорогие довольно вещи, которые ты по ним покупаешь для одноразового использования. И получается, что уже даже в велоспорте уже не обязательно все это, всю эту экипировку иметь... Э, значит, ну, Сидишь, сидишь, кощеем, так сказать, у тебя, да, у меня пять велосипедов, да, да, у меня все, так сказать, очень ценные колеса, я их иногда там раз в год вытаскиваю, стираю. И, И... есть корпорации, которые их продают, да, постоянно. Да, есть просто, вот, да, шеринговые да. сервисы, которые, да, так сказать, они отличаются от корпоративного принципа, потому что это да. просто взаимный обмен. Да, да, да, вот они все это меняют, но смотрите, люди же еще не только это, еще и электроэнергию, да, я знаю, что прода продают люди, когда ты производишь, скажем, лишнее, можешь в сеть отдавать электроэнергию. Ну, особенно если у тебя крыша из солнечной батареи состоит, mm -hmm. да, тогда, конечно, вообще, если это некий экологический способ производства, да, который тоже является явной характеристикой вот посткапиталистического будущего, да, доступность энергии, да. Ну да, конечно. Тогда ты можешь делиться, ты можешь продавать и, и так далее, в зависимости от того, какая у тебя просто инсталирована в голове эта диалоги. А еще интересно, если говори... да, Борис, а, я, я просто подумал, интересно, будет ли у нас в какой-то момент Такие корпоративные войны между компаниями э, сервисными шеринговыми и компаниями-производителями. Потому что, mm -hmm. допустим, допустим, Apple э, нужно произвести больше-больше-больше айфонов. Look. От э, любого сервисного, значит, шерингового э, сервиса они не могут выиграть в принципе. Этим ребятам из шеринговых сервисов, наоборот, в какой-то достаточно. У нас уже в мире товаров Окей, okay, да, не будем производить И Это еще. ставит рост производства под сомнение, да, то есть нужен ли он здесь в этой сфере. Да, да вот это один натур, вот один вопрос, который я хотел задать, про протесты да. таксистов против Uber, да, когда да, появился да. такие массовые, что, а как же мы там, как бы Uber даст... Придем ли мы к э, э, какому-то новому лудизму, такому, да, когда э, производственники будут Почему лудизм? Громить, это просто... Э... Это не исчезает же ваш iPhone. почему лудизм? Это просто рационализация. Да, да? Мы меньше... просто не требуем непрерывно Мне производить айфоны. Не айфон. нужно новое, да, не нужно выкатывать новую модель. Но с другой стороны, да, так сказать, Apple потеряет стимулы к тому, чтобы так сказать, постоянно ужас? вкладываться как в RD. И... Жить в мире, где Apple потерял стимул. Нет, ну да, можно посмеяться. Но с другой стороны, можно сказать, что многие, как бы, так сказать, фронтирные исследования или просто переводить их на что на вот эту вот утопическую мысль о том, что люди будут заниматься этими пограничными исследованиями, делать новые товары и услуги просто потому, что они получат удовольствие. Так люди так и устроены. Все эксперименты с базовым доходом они это показывают. Человеку обеспечивают жизненный минимум, он не сидит э, просто дома в абсолютно большинстве случаев он начинает что-то делать начинает получать образование приносить социальную пользу заниматься чем чем он э, раньше не мог заниматься потому что им зарабатывать деньги нужно было и так далее это же тестировано уже там где угодно в Утрехте в Финляндии в Бразилии в Калифорнии это тестируется везде человек основной жизненный минимум там четыре потребности у человека есть да которые допустим предположим базовый доход ему там обеспечивает да еда э, жилье образование медицина да допустим эти проблемы решены абсолютное большинство людей даже в не самых развитых обществах где в Бразилии начинают активно себя вести начинают как как бы зарабатывать социальный капитал начинают там как бы улучшать как-то свою стратегию они большинство из них приносят и дают обществу больше в таких ситуациях они а меньше ну, то есть роботы ведут нас к... в, мир, в мир коммунизма. Роботы – основные союзники вообще борьбы за коммунизма. Роботы – основные ну, союзники пролетариата. Об этом мы поговорим. Как раз тем более на исходе 2017 года, года Октябрьской революции, становимся ли мы ближе сто лет спустя после революции, становимся ли мы ближе к коммунизму в новую эпоху сетей, цифр и роботов. Вернемся буквально через минуту. И снова здравствуйте. Программа «Археология. Будущее» на волнах Радио Свобода в эфире телеканала «Настоящее время». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. Сегодня говорим о вечном российском принципе. Надо делиться. Вот и Путин нас учит, тоже говорит, надо делиться. Вот и мы делимся. Делится ли с нами Путин. Да, да. Мы делимся здесь, делимся, по крайней мере, своими знаниями. Алексей Цветков-младший, Борис Грозовский, я Сергей Медведев. Говорим мы об экономике дележки, а еще точнее об экономике шеринга. Об этом, в частности, рассуждает журналистка и кинокритика Алиса Таежная в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова. Ну, в общем, это придумала моя подружка с точки зрения того, что это была вечеринка на десятерых, по-моему, человеку в маленькой однокомнатной квартире, в которой мы просто принесли нашу любимую одежду, и которая нам не шла, и которую мы решили, что подойдет кому-то из нас друг для друга в качестве так, персональных маленьких подарков. Хочется сделать другу приятно, и это, на самом деле, очень важный и классный способ освободить шкаф как можно скорее, при этом сделать это точно, а не какому-то абстрактному человеку передать. Вот, мы все там знали про благотворительность, и про способы это утилизовать и увести, но хотелось именно передать конкретные, очень хороший хорошие вещи, какой-то конкретно очень хорошая близкая девушка. Но после, по-моему, -по пары таких совсем-совсем маленьких домашних событий, э, я решила позвать побольше людей. И начала их звать регулярно к себе домой, где-то человек по 20 по тридцать, а потом уже по 40, а иногда еще бывало и по 50. это был всегда шум гамм, это всегда были друзья, друзья, какие-то знакомые, и в целом, за время того, как мы начали это делать, а мы это делаем сейчас уже, мне кажется, больше трех лет, сформировалась какая-то история того, как это правильно делать. Это не правила, все, которых все должны обязательно придерживаться, потому что иначе тебя исключат. Это какие-то правила, которые а, возникли от оптимизации того, как нам лучше все это устроить. Ну, с самого начала мы договорились о том, что это должны быть а, вещи, которые ты сам с удовольствием получил бы к себе, просто ну по ситуации там размера, не знаю, ты устал от них, а, тебе они разонравились, но они при этом являются классными и приятными. То есть ты хотел бы, отдаешь а, то, что ты хотел бы получить сам потенциально. Ну, такое знаете, простое христианское правило. Давай другим то, что хочешь, чтобы ты, дали тебе самому. Страх раздевалки вообще ощущение того, что ты обнажен перед не самыми близкими людьми э, или полуобнажен, это гигантский источник неловкости. И люди в целом этого, взрослые, принято этого стесняться, они на это реагируют очень болезненно. А мы это внутри нашего такого небольшого круга, на человек ну, 250-300, если считать тех, кто регулярно приходит на эти события, мы это преодолели и даже сформировали какое-то очень спокойное, мягкое отношение к своему телу. И э, из этого протекло, на самом деле, очень много изменений, связанных с тем, как я отношусь к себе и к своей одежде, к своему размеру, к тому, как я выгляжу, и то, как я отношусь к другим людям. Ну и плюс мы внутри сообщества пришли с самого начала к правилу, что все лишние вещи, которые у нас остаются, мы их моментально придумываем, как утилизовать, они никогда не начнут на помойке, мы находим хороших курьеров, хорошую благотворительную компанию, мы возили там одежду в Центр помощи беженцам, если это, например, что теплое, практично, удобное, что важно для семьи, важно для малоимущих людей, которым по-настоящему хорошем качестве одежды действительно нужна. И второе правило, наверное, такое очень важное, это то, что мы стараемся акцентироваться не на том, чтобы каждый набрал максимальное количество, все кричали, кто первый, а, в общем, было какое-то распределение, могли их мерить, возвращались, чтобы они уходили с каким-то ощущением радости приобретения не просто вещей, да, но и каких-то человеческих связей, потому что чаще всего, я знаю, это прекрасно, люди приходят просто пообщаться, а вещь уже дело десятое. Ну вот Алиса в этом сюжете говорила о свопе, об обмене. Изначально мне сказали, как что там совет по внешней оборонной политике. Причем тут своп? Нет, это свопинг, как это самое, как, как, обмен, обмен. как, как обмен, вещей. Ну вот я хочу действительно поставить уже вопрос ребром, то к чему вы подходили, то что уже Алексей говорил. Как человек как левый публицист человек левых убеждений, 2017 год 1917. Вот постоянно с этим сталкиваюсь я рассматривая новые цифровые феномены, что безусловный базовый доход, что нулевая ставка кредита, что уберизация, что шеринг, это что все такие маленькие как бы щупальцы дорожки в мир коммунизма. Ну, хочется думать, что да, здесь еще вообще важнейший момент вот, автоматизации, да, что, ну, очевидно, что там по британским каким-то расчетам, что треть рабочих мест, там, например, в современной Британии через 15-20 лет будет автоматизирована. Да, угу. Автомобиль уже доезжает он от там до Греции, сам и так далее. И, ну, там кассир уже не нужен в магазине, да, и так далее. И остается так... в Греции, потому что ему там хорошо. Ну, наверное, да. Там Сириза правит, там левые власти. Тепло. Вот. И тепло, конечно. И в этом, но основной парадокс автоматизации в чем, да? Что если мы автоматизировали максимум производства, и это позволяет нам производить огромное количество товаров, непонятно, кому мы будем продавать эти товары, потому что мы всех уволили, у людей нет денег. Да? Угу. То есть это как бы вот это, это основной иррациональность. Почему эта автоматизация тормозится с 50? -х, -х людям годов? надо дать деньги. Да, людям надо дать деньги, да? То есть им просто так надо дать деньги, чтобы они покупали то, что делают роботы. Потому да? что это главная ценность. У очень... человека когда ты становишься потребителем. Да, ну можно сказать и так что ты становишься потребителем, но это производит социальную систему, где 70% людей, в принципе, могут не работать, 20 что-то работают, и 10 там владеют средствами производства примерно. Да? Угу. Эта система может там по трем, в принципе, сценариям развиваться. Сценарий, когда эти 70% просто загоняются в гетто, да, и там все очень плохо у них. Это как киберпанковская утопия. Но это маловероятно, потому что их 70%. Им достаточно организоваться, чтобы этот забор снести. Да? Сценарий, когда эти 70% живут более или менее сносно на базовом доходе, да, и как-то все это балансирует в разных регионах мира по-разному. И сценарий перехода к посттоварной, к посткапиталистической экономике, когда уже бессмысленно 10% чем-то владеть, там 20% работать, 70% нет, да, когда при определенном уровне просто автоматизации и образования мы можем иметь систему, которая... Гарантирует жизненный минимум всем, да, и который всем в некотором смысле выплачивает некий базовый доход, и в этом смысле собственник средств производства теряет всякий смысл. Да? Это просто ну, общество со стопроцентным налогом, если угодно, да, коммунизм, в котором деньги не имеют как бы, своего прежнего никакого смысла, а существуют какие-то другие котировки социального капитала. Но это тогда уже тот самый классический коммунизм от каждого по способностям, каждому по потребностям. Ну, в данном ну, случае. да, так Маркс был гением в этом смысле. С этим вообще мало кто спорит. Собственность а? не, не, не совсем, мне кажется, теряет свой смысл, если ты хочешь куда-то вырваться за пределы вот, этого, вот этих гарантированных, э -э, гарантированно удовлетворяемых потребностей, да, еда, медицина, образование и так далее. Ты должен что-то сделать, что-то придумать, что-то предпринять, какой-то рейтинг в этом обществе, который тебя пустит куда-то, куда, куда да, другие там не вхожи. Да, ну, да. это такая социалистическая модель такая. Ну, такая... Э -э капиталистическая, может быть. Ну, Я бы не назвал там да, Норвегию, которая ближе всего или Финляндию к этим капиталистическими странами. Там Норвегия шельф, обобществная, нефть обобществлена, Там ведь на Аляске все получают. А что, Норвегия процента... уже социалистическая страна, ну, Нет, конечно. Но, однако там же, же там основной источник прибыли и развития этих людей это нефтяной шельф. Он обобществлен, он общий, и поэтому Норвегия имеет самый крутой в мире фонд развития национального. Да? То есть вот такой Гулак и Шариков там победил. Ну, с одной mm -hmm. стороны, да. С другой стороны, э -э -э, наряду с этим, в Норвегии великолепный предпринимательский климат инвестиционный, да, э -э -э -э чудесные суды справедливые, да, Уважение а, права собственности, собственности да. конечно, конечно. Да, конечно. действительно, здесь какие-то очень гибридные системы возникают, mm -hmm. и они благодаря, вот может быть, действительно, они избегают в чистом виде нашей категоризации, что может вообще вот это вот, Алексей, деление вот такое жесткое, да, на капитализм и социализм, оно наследие индустриальной эпохи, что в цифровую ну, эпоху а, вот эта вот жесткая дихотомия, она размывается. Категоризация нужна нам для того, чтобы понять, что происходит и куда что движется. Вообще, в в чистом виде в природе не существует ни один элемент таблицы Менделеева. Да, там, и также ни одна какая-то социальная модель в чистом виде не существует. Она всегда усложнена каким-то другим элементом, она всегда сцеплена с какой-то другой системой. Это, конечно, категоризация нужна нам только для того, чтобы понимать да, какие-то базовые вещи. Как эта система работает, куда она движется, да, там, когда она кончится. А вот говорите товарно, посттоварная экономика, она и вообще мы же можем назвать постматериальной, да, когда основная стоимость она не является физической, она является информационной. Ну что такое стоимость вообще большой вопрос, да, что мы измеряем деньгами, да? вот сантиметрами мы длину измеряем, граммами мы измеряем там, объем, что мы измеряем деньгами? Стоимость, ценность, что это? Да? Полезность. Полезность, что такое полезность? По одним теориям это труд, который присвоен, по другим приём это оговоренная полезность у либералов, да, там это в расположении высшего сил к тебе в протестантизме да, и протестантской этике и, и так далее. Ну, в общем, да? Да, Никто из нас, используя деньги да. каждый день, не знает, что они значат. В этом иррациональность капиталистической системы, что мы ежедневно вступаем в цифровые отношения единиц, о которых мы не имеем представления, ни один экономист вам не ответит, что измеряют деньги. Это тайна, потому что это иррациональная гибридная вещь. В да? большом счете ничего не измеряют, кроме некоторых, вот там у вас много денег, вы можете с них получать там еще больший какой-то капитал. То есть вы получаете за владение капиталом еще большие деньги, да, не принося обществу ничего тем самым. Они измеряют соотношение наших усилий. Да? Я, я могу копать от забора до обеда, я вы делаете думал, прекрасные перешивки и наши запросов. прикладывают тысячу раз больше усилий для общества. Это не так. Ну, я думаю, нет, это соотношение наших усилий и наших запросов, да? потому что как бы, стоимость определяется как бы, нашим желанием иметь какую-то какую определенную услугу в потребительском капитализме, да. по, по меньшей мере, в классическом. Но э, в любом случае, это какая-то экономика, мне кажется, она абсолютно постматериальная. То есть мы гораздо меньше думаем э, о, о вещах и гораздо меньше нуждаемся в товарах, в новых товарах. То есть это шаг какой-то к виртуализации, фактически. Просто, просто в силу того, что производство массовое, производство удешевляется, да? занимаются им умные машины, и как бы товары, обладание товарами перестает быть проблемой. Если, если эти самые часы Бентли произведены на 3D-принтере и стоят 3 копейки, они перестают быть предметом статуса да, и, и вожделения такого. И... Ну, здесь же, да, здесь же вообще вот это вот... Вот я не знаю, действительно, что произойдет с вот этими... С предметами эксклюзивного потребления, потому что мне кажется, что старая экономика, да, ведь экономика, она была наукой о, о скудости, да, о недоставке uh -huh. ресурсов. Uh -huh. Экономика ⁇ это наука о распределении недостаточных ресурсов. И вот, скажем, тот же, я не знаю, ну, Бентли условно, или там, бриллиантка Хенор или персидский ковер Их было мало, они были в единственном числе, и от того, что у тебя это было в единственном экземпляре, ты получал какие-то статус статусные, да, статусные преимущества. А сейчас э -э, вся же, так сказать, польза-то в сети uh -huh. происходит. Вот эта знаменитая теорема факса была, да. Э -э, так, ясно, что кухинор нужен одному человеку, и вот он, так сказать, им владеет великие моголы. А тут, понимаешь, если великий могол будет владеть единственным факсом, вот, никакого смысла в этом нет, потому uh -huh. что только когда там 100 миллионов человек будут иметь факсы или миллиард человек в мире будут иметь факсы, тогда э, как бы стоимость будет предельной сети. Uh -huh. То есть вообще так получается, что в этой новой экономике, постматериальной экономике шеринга услуг э, уходит вся эта старая статусная игра ну потому что это менее индивидуальная экономика, она более сетевая, более коллективная. Вот факс он связывает вас с другими людьми, а Кахинор ни с кем вас не связывает, хотя некоторым образом связывает, потому что владеть им и никому не показывать и никому не говорить об этом тоже бессмысленно, да? Он является просто манифестацией и фетишем вашей там, классовой власти. Ну да, пушкинский и рыцарь абсолютно, <coughs> да, так сказать. Вот, кстати, да, скупой рыцарь, то, он, о чем он сидит, это не является капиталом. Это феодальное средневековое представление об экономике сокровища, да? Это не капитал, это да, сокровище, это, капитал, это, да. это, это сакральный фетиш, от него исходит некий там незримый свет. Капитал то другое, капитал это крутящиеся некоторые отношения, мы все время должны убыстрять производственный цикл, увеличивать там рабочее титул, время, присваивается немножко, увеличить деньги, там 100 долларов вложили, 110 получили, потому что мы эти 10 украли у того, кто работает. этот вот вопрос, к которому я хочу прийти уже к концу нашей программы, а капитал дематериализуется? Ого! стоимость становится То все в более В каком-то и не был материальным. Капитал ⁇ это отношения между людьми. Да, да я понимаю. Да. Когда, Когда вы вот владеете это отношение, собственностью, это ну, не ваши отношения с вашей квартирой, да, это ваши да. отношения с другими людьми. Я, я согласен, но все равно он был выражен в определенных, определенных материальных ценностях определенных А сейчас даже и ценности не являются более, более материальными То есть идет ли речь о, скажем, вот я все пытаюсь понять Как трансформируется капитализм, а может быть это уже больше не капитализм Если капитал становится вот таким вот нематериальным ну почему? В феномене криптовалют мы пытаемся второй раз изобрести золото, да, то есть найти некий измеритель капитала, который будет там идеальным, неподделываемым, неспекулятивным и так далее. Да? То есть это попытка там просто второй раз придумать золото, да, на как каком-то уже виртуальном эту. Ну, виртуализация сейчас криптовалютами. Вы слышали, вот эта новая совершенно фантастическая тема котики. Да, покупают этих виртуальных котиков, причем Лас. там самый дорогой котик это типа покемон плюс такой, который криптокотики. Крипто там самый дорогой, по-моему, 107 тысяч долларов на момент записи этой программы был. Вот, это удивительно совершенно. Можно это. Так что, может быть, да, действительно, вот это вот виртуальный цифровый, цифровой капитализм, В виртуальном цифровом мире, мы избавляемся от диктата вещи от отчуждения. Потому что мы научились эти самые вещи производить в большом количестве, да, то -про производить дешево, и э, нет, нет уже такого голода, голода по вещам. Хотя слышали бы нас сейчас где-нибудь в Африке. Да, да, и вообще на разных классовых этажах это по-разному, да, то есть вообще комизм некоторой нашей беседы в том, что мы говорим это в России, где то постепенно отменяются пенсии, да, где там огромный разлет между самым высоким, самым низким 10% людей, да, и поэтому это так звучит все весьма оптимистично и немножко фантастично для людей там, с конкретным вполне социальным опытом неравенства, эксплуатации там каких-то невыплат, подавления и, и так далее Должно произойти еще большое, -большое время, да, чтобы все эти плоды информационной экономики да, да. распространились действительно глобально да, чтобы... Вот это очень хорошее замечание друзья, вы делаете, действительно, потому что <связано> надо понимать что мы это говорим здесь в московской студии радио Свобода, и так сказать, это все делаем на примере каршеринга, которым пользуются жители больших городов даже не просто больших городов, а мегаполисов гигаполисов <связано> Вот, и э, нера неравенство в данном, в данном. То есть мы говорим о них у Неравенство будущем. растет. Вот то неравенство процесс о растет. Мы говорим да. горизонтальность, взаимодействие, карширинг, там вещи не очень нужны, достаточно пользоваться. В какой-то момент этот процесс войдет в клинч в столкновении с другим процессом, с ростом неравенства, который происходит везде. Даже в самых успешных обществах. Сейчас рост неравенства в большинстве там, в западных обществ, он на уровне столетней давности. То есть вот эти все социал-демократические времена, когда неравенство сокращалось, средний класс расширялся, они ушли давно. То есть оно растет так же, как сто лет назад. Это ну да, классная. Вот, в, вот в чем парадокс, У -у -у. действительно, У -у -у. мы говорим о всех этих вещах, а глобально-то, если посмотреть, и неравенство растет, и риски растут. Ну, собственно, да, и какой, какой каршеринг где-нибудь в пусковской глубинке, где, где дорог нет? Где ну. и дорог-то нет, да, да. В этом отношении, конечно, да, очень хорошее здесь вы делаете замечание, которое нас возвращает на нашу грешную землю о том, что шеринг не является панацеей от будущего. Но тем не менее, вернее, панацеей от будущего социального неравенства, от возможного взрыва, Однако он намекает на некоторые катастроф. возможности, на некоторое дальнейшее развитие. В ну, стране. мне кажется, все равно, что здесь намечены какие-то очень важные uh -huh. такие рельсы, по которым uh -huh. может развиваться глобальная экономика и, главное, глобальное общество. Да, потому что, избавляясь от диктатуры вещи, избавляясь от диктатуры товарно-денежных отношений, uh -huh. мы как бы возвращаемся к гораздо более полноценному обществу и к реализации собственной человечности. Потому что все равно основным капиталом будущего в итоге да. Да, является человек. Эмпатия просто эмпатия является основным ресурсом, конечно. Это, это очевидно. Да, и вот это, наверное, самый хороший вывод, который я хотел бы сделать из этой программы, потому что говорим мы о каршелингах, о карпулингах, о все это новые слова, о вместе, о пиринговых сетях. И так далее. В любом случае, это вещи, которые уже производят не просто стоимость, они производят человеческий капитал, они У -у -у. производят человечность. Да? А, и и они позволяют больше заниматься творчеством, меньше меньше э, думать о так сказать, простых вещах. Да? Больше так что давайте действительно, может быть, за, закончим этот эфир на такой примирительной ноте, не думать о том, капитализм это или социализм, да, а думать о том, что в итоге, если все эти модели будут реализовываться, возрастает совокупное количество человечности. Это была программа «Археология будущего». У нас в гостях были Борис Грозовский, Алексей Цветков-младший, я Сергей Медведев. Смотрите телеканал «Настоящее время».